All uh... right. Как бы давно здесь обитаете? Насколько давно? Ну, я лично с 2003 года. Я сам из Болгарии, из города София. Uh -huh. и приехал сюда с 2003 -го года. Ну, из-за документов, разумеется, что приходилось туда-сюда возвращаться, пока все процедуры там документальные оформятся. Ну, теперь уже есть русское гражданство, есть жена, двое детей, дом огород участник и оркестр это больше нравится чем жизнь прежняя да да я осознанно сюда приехал давно уже тому, что здесь происходит интересовала меня эта тема ну собирал у разных болгаров которые тоже сюда приезжали ну, они рассказывали, делились, как оно здесь. Ну, до этого еще и с самим учением, с книгами там, mm -hmm. познакомился. Меня это сильно так торкнуло. Я понял, что это... Я нашел те ответы, которые меня долго-долго интересовали. Не нашел в прежние какие-то э, мест исканий, там, учений, книг. И приехал сюда все больше, меня все больше и больше это нравилось. Тем более, что здесь еще и помимо точки зрения учения, еще и, ну, есть музыканты, ну, люди разных профессий. То, что меня интересовало с точки зрения музыки, я попал сразу после двух недель, как я приехал, и сразу попал в музыкальный ансам... ну, коллектив, который здесь работает. Гармония, да, он так называется. Сразу с ними и... Ну мы стали уже дальше записывать альбомы, разные, ну, концерты и в Красноярске, Новосибирск, там, Свиногорск, Балкан, ну и здесь, разумеется, по деревням, <смех> общины. А можно вот такой вопрос, вот вы сказали, что ответили для себя на все вопросы. Какой главный вопрос жизни вас мучил вот до того, как вы попали сюда? Какой вот именно вопрос был таким, так скажем, центральным, главным в вашей жизни, который, когда разрешился, вы решили жить здесь и как бы... Вот... Ну, что можно Сменить, коллективно что-то э, творить э, именно с единомышленниками обычно в э, при том количество этих единомышленников большое то есть и при, э, что эти люди они у, у каждого есть свое как бы э, э, э, сфера где он реализуется но все равно э, мысли их сказать то, что есть одинаковое мировоззрение мы не спорим на всякие ну так сильно на, то есть у нас мировоззрение один ну, близкое, очень приблизительно друг к другу и мы можем гармонично найти как все конфликтные, которые при общении ситуации появляются, все эти конфликтные точки есть база, как это как их разрешить. При том mm -hmm. очень большое, как бы, почти что на каждой конфликтной ситуации, там и мужчина с женщиной, и там в творческом коллективе, и там из природы, и, ну, можно сказать, что почти все, что в жизни встречается, есть, ну, в этом учении я нашел ответ, как правильно, гармонично это все разрешить, чтобы это все, ну, из-за чего это получается, этот конфликт, и как я его правильно, ну, найти момент ну, гармонизации. Угу. То есть вот именно э, как бы Вас привлекло то, что можно э, с людьми не ссориться, можно с ними устанавливать отношения во всяких разных сферах, и учение этому помогает. Да. Это я понял, да? да. Угу. Хорошо. А в, на, на родине этого не получалось сделать? Вот Как Вы думаете, почему во внешнем мире это не получается сделать людям? Почему они сами не могут до этого додуматься? Ну, сами, мне так кажется, на этот вопрос осознанности. Я, допустим, для себя понял, что э, проблема в каком-то конфликте очень часто находится во мне, что я как-то неправильно что-то воспринимаю. Человека, допустим, как-то предварительно возвышаясь над ним, осуждаю, ожидая от него какой-то подвох. То есть я мало верю в него. Вот э, если я, допустим, начну эти моменты исправлять. Даже, допустим, если он, ну ладно, он по своей какой-то слабости сделает ну, какой-то шаг, который как будто мне неприятный. Допустим, его попробовать, ну, принять таким, какой он есть, простить, и, ну, чтобы не, не изменять его насильно. А в обществе, как я, ну, насколько я замечаю, обычно люди, вот кто-то что-то ошибся, вот ты виноват. Давай тебя сейчас осудим, если можно еще и наказать как-то. Ну, это я сейчас утрирую, конечно. Ну, я но, понял, но... да, завиноватить и... Да. и как бы вот и все. И люди успокаиваются, а проблема не решается. Когда да. просто весим на кого-то вину, нужно решить проблему. Да, а здесь я понял, что проблема во мне, что я неправильно воспринимаю. Поскольку я человек, который интересуется тоже музыкой, правда, конечно, электронной, а не на живых инструментах, mm -hmm. но все равно. Занятия музыкой они подразумевают достаточно большое время на разучивание, произведения, на репетиции, но, может быть, даже кто-то из своих композиций пишет. Вот как вам удается в условиях деревенского быта, когда нужно постоянно там огород, может быть, там скотина, там, каким-нибудь по дому, может быть, делать что-нибудь, крышу починить, находить время для музыки? Ну, это интересный вопрос. Именно уже это касается. Уже момент общества, в котором я живу, то есть, допустим, мой условно статус в семье, что я музыкант, то есть какое-то время мне выделяется, где я спокойно могу творить, допустим, сейчас я в оркестре аранжировщик, я делаю mm -hmm. аранжировки для оркестра, чтобы дать каждому партии ноты, чтобы мы вместе смогли что-то сыграть ну чтобы это сделать это колоссальное время требуется там порой ну днями и даже ночами приходится да, вот то, это я немного это вкусе поэтому иди да. же. А где же его дойти вот тут это время ну это я как сказать местами где-то жертвую я все-таки пытаюсь все-таки распределить это время чтобы мне хватало допустим полдня времени полдня чтобы я с компьютером, с нотами позанимался, а потом в другое время, допустим, в огород. А Потому полгода, что потом сколько? 4 часа И... или там 8 а часов? Оно по-разному, Это особенно когда наступает этот творческий процесс. Оно у нас столько границы размывается, что может быть и 8 часов, могут быть и 12, может и еще больше. Ну, в зависимости, в каком стадии. Ну, если мы, есть, допустим, наверное, готовимся к какому-то концерту. супруга, наверное, может в этот момент подменить по домашним обязанностям. Ну, там, оно день так и есть, так есть. То есть, но, то есть но, помогают? Конечно. Ну, оно очень много на супруги ложится. Но иногда я просто, если вижу, что все, с огородом не успеваем, все. Я, допустим, в следующий день не занимаюсь музыкой, пошел в огород. Ну, то есть все музыканты, они вот так как-то пытаются найти время, это да. трудно, труд, но пытаются. Да.